Приветствую, на связи Артем Мазур. И в сегодняшнем видео мы вместе с вами разберем, как набрать подписчиков в Инстаграм, когда у вас уже есть какая-то активная база, у вас есть уже аудитория. Я позиционирую ее от тысячи хотя бы человек до 10 тысяч. Как дойти от отметки тысячи, перейти в отметку подписчиков 10 тысяч. Сразу же скажу, что если вы еще впервые попали на это видео и не смотрели то видео, которое я выкладывал до, то есть как дойти до первой тысячи подписчиков, то сейчас сразу же в уголке всплывет Новое видео. Вы переходите сначала на него, посмотрите, посмотрите, как нужно дойти до первой тысячи подписчиков. И потом уже переходите к просмотру уже как от тысячи перейти к 10000 подписчиков. Потому что а, изначально мы с вами начинаем, что у нас есть какие-то исходные данные. То есть мы сейчас, опять же, данное видео уже не для новичков. У тех, у кого уже есть Инстаграм, у кого уже есть наличие какой-то аудитории. А, я позиционирую еще раз говорю, что это тысяча человек. То есть тысяча человек уже а, отсюда уже начинаются немножко другие механики, не те, которые мы а, рассматривали вами В предыдущем видео, которое также, также есть на канале, вы можете его посмотреть. А, немножко напомню, что мы там рассматривали. Мы там рассматривали, что вы должны общаться с аудиторией, а, взаимодействовать в комментариях у крупных блогеров, взаимодействовать с аудиторией своих целевой аудитории и, наверное, проводить какие-то взаимо какие-то пиары с теми а, такими же блогерами, с такими же участниками, как и вы. И помните, что я в предыдущем видео, если вы еще не смотрели, тоже напомню. Мы рассматривали то, что а, то, что я сейчас рассказываю здесь, и в том видео это касается именно продвижение личного аккаунта, когда вы какой-то эксперт, не для коммерческих целей, потому что для коммерческих целей у нас единственный способ, самый самый верный способ того, как можно продвигать с, с меньшими затратами времени, но с максимальной эффективностью, это таргетированная реклама. Кстати, если вам интересно освоить именно таргетированную рекламу Instagram, то ниже оставлю ссылочку. У нас есть бесплатный онлайн-тренинг, переходите изучайте и настра... настраивайте и запускайте его у себя. Но мы с вами переходим именно как набрать подписчиков, когда вы какой-то эксперт, когда вы хотите стать блогером, когда вы хотите набирать аудиторию. То есть у нас есть уже наличие какой-то аудитории. Второе, то у нас есть какие-то контентные посты. То есть мы уже что-то пишем. То есть если мы а, собрались, то есть стали на путь того, что мы начинаем с вами привлекать аудиторию. То есть у нас есть какие-то цели. В дальнейшем мы это будем как-то монетизировать. То наша задача сейчас писать контентные посты, потому что аудитория подписывается за какой-то пользой, не просто за чем-то, что вы сюда будете продавать а именно подписываться на то, что чем вы можете им поделиться, помочь аудитории, на которую вы собственно нацелились. И третье, у вас есть должно быть ядро аудитории. Мы об этом много сегодня в видео будем говорить. Кстати, это видео, я думаю, будет э, достаточно долгим, потому что я его записываю именно в формате, чтобы закрыть этот вопрос. От а то я э, ядро аудитории это наличие тех людей, с которыми, с которыми у вас уже налажено отношение. То есть эти люди, которые читают ваши посты, которые вступают с вами в дискуссии, которые проявляют активность, люди, которые смотрят ваши сторис, это называется ядро аудитории, то есть ваша какая-то активная аудитория, потому что если вы приступите к продвижению дальше и у вас не будет никакой активности на аккаунте, ну это будет в разы эффектив... менее эффективно, нежели если у вас а, сейчас под постами есть активность, а при тысячи человек активных целевых на вашей странице она уже должна быть. Поэтому а, сейчас вот позаботьтесь, если у вас по этим трем критериям подходит ваша страница то теперь вы, собственно, можете приступать к продвижению. И напомню, что про поводу ядра аудитории очень важная информация, что с первыми людьми, которые подписывают нашу страницу, пока у нас не наберется там, хотя бы тысяча подписчиков, мы должны коммуницировать лично. То есть, если мы в сторис просим, там, ответьте нам в директ, мы должны отвечать человеку. Если человек нам что-то прокомментирует, мы должны отвечать человеку постоянно, потому что первая коммуникация с первыми, с первыми людьми, которые станут нашим ядром аудитории, она обязательна. Как бы вам лениво не было, как бы вы не хотели это делать, но это нужно делать. Вот, хорошо. Допустим, у нас все есть эти три пункта, и теперь наша основная задача – это, собственно, приступить к продвижению. Если до 1000 подписчиков мы смогли спокойно, без каких-то вложений денег, без какого-то вложения больших сумм, мы можем продвигаться, то продвижение от 1000 человек до 10 тысяч человек, оно у нас идет с вложениями денежных средств. И первый способ который является самым эффективным, он будет эффективным на самом деле всегда и везде. И этот способ на самом деле, ну, наверное, он, даже когда у вас будет 50 тысяч, когда у вас будет 100 тысяч подписчиков, даже если вы начинаете с нуля и у вас есть деньги, этот способ будет являться одним из самых эффективных именно для привлечения целевой аудитории. Напомню, что целевая аудитория это не те школьники, которые, допустим, подписаны на многие аккаунты звезд, которые видите, там сумасшедшая активность. Нам это не нужно. У нас хотя бы даже если ограничена аудитория, это намного лучше, нежели у нас будет аудитория разношерстная аудитория каких-то нецелевая это не те люди с которыми нам интересно потом взаимодействовать первый способ это таргетированная реклама в instagram то есть вы пишете посты и соответственно дальше вы начинаете их продвигать то есть наша задача продвигать наши посты потому что мы можем писать интересно мы можем делать крутой визуал мы можем писать интересные посты которые реально помогают аудитории но если у нас эти посты никто не видит или вид малого количества согласитесь ну как-то не очень вы вкладываете время свое какие-то силы, какие-то деньги дополнительные да вкладывайте в то, чтобы сделать крутой контент. Но в итоге у вас а, люди просто не видят. Или видят там 2-3 человека, или только та активная часть, которую вы набрали в первые тысячи человек. Все, больше никто не видит. Согласитесь, хотелось бы, чтобы большее количество людей их увидело. Поэтому мы подключаем сюда таргетированную рекламу в Инстаграм. Для этого у нас есть специальный бесплатный онлайн-тренинг. Если вам интересно освоить таргетированную рекламу, ниже под видео есть ссылочка, зарегистрируйтесь, узнайте как ее настраивать по шагам именно в техническом формате. Таргетированная реклама в Instagram тоже у нас не будет так, так же, как в коммерческом аккаунте, когда мы продвигаем какие-то товары или услуги. Нам наша задача привлечь аудиторию, то есть зацепить аудиторию. Есть два способа, которые работают лучше всего в таргетированной рекламе. Первый – это директ-формат, и второй – это анонс постов. Давайте каждый здесь разберем. Директ-формат, что это такое? Вы делаете какой-то ну, формат поста, рекламы Instagram, это тот же самый пост, та же самая квадратная картинка, кнопка с переходом на вашу страницу и какой-то какой текст. Соответственно, в этом тексте, в этой картинке вы делаете а, суть вашего, вашей страницы, вот то, что у вас было в шапке, да, ваша какая-то уникальность, то есть чем, чем вы можете быть полезны людям, зачем людям надо перейти на вашу страницу, зачем нужно подписываться, зачем читать, вы это же делаете в таком же формате, то есть директ формат это когда человеку прямо, вот если он целевая аудитория, он видит у себя в ленте, а, собственно, вот этот ваш призыв, да, что перейди ко мне на аккаунт, у меня здесь круто, допустим, блок по тому, как эффективно вести бухгалтерский учет, допустим, да? допустим, такой пример. Вот. Или блок по маникюру, на, или блок по наращиванию там, ногтей, не знаю, или еще что-нибудь сделайте. Вот. вот такой формат, да, и в чем там уникальность, в чем там польза может быть, и, собственно, подписывайтесь. Да? Про -про -про Простой пост с простым призывом, и это директ-формат, когда вы человеку просто говорите, подписывайтесь, Такой формат очень круто работает, но есть еще такой более такой, Лайтовый формат – это анонс ваших постов. Если вы понимаете, что вы пишете какой-то а, крутой пост, то мы можем сделать анонс. Вот знаете, как вот приходит вам письмо какое-то на электронную почту, где вот э, ну, такой какой-то интересный заголовок, да, то есть формата желтых страниц. И вам вот прям интересно открыть письмо и посмотреть, что там такое, да, вот иногда там вам вы подписаны какие-то рассылки, вам они приходят, и вам интересно открыть. Вот то же самое, когда вы делаете анонс своего поста, то же самое, Два-три предложения написали под постом, читай далее, читай продолжение у меня на странице. Человек кликает на кнопку, переходит на вашу страницу и читает. И если у вас там соблюдены все механики э, написания поста, то в итоге он подписывается на вашу страницу. Вот. Вот такой вот формат, это таргетированная реклама, это два формата, которые лучше всего заходят. Вы вкладываете деньги, чтобы ваш аккаунт рос, чтобы ваша страница росла, чтобы у вас собиралась больше аудитории и именно целевой аудитории. О том, как подбирать целевую аудиторию, я тоже рассматриваю в бесплатном онлайн-тренинге, если вам интересно, тоже можете по ссылке зарегистрироваться. Вот, это первый формат, таргетированная реклама в Instagram. А, сразу же такое здесь небольшое оговорочка, да, а, возникает вопрос, вот я буду вкладывать деньги, а, оправдан ли это, да, то есть здесь вы... Рекламу Инстаграм должны всегда рассматривать как инвестицию. То есть, когда вы вкладываете в подписчиков, когда они к вам приходят, это всегда инвестиция. В дальнейшем, если вам интересно, кстати, дайте знать в комментариях, насколько актуально, мы с вами разберем именно монетизацию Инстаграма, да, то есть как зарабатывать в Инстаграме. Я уже, кстати, записывал видео, всплывет здесь где-нибудь, по, по тому, как зарабатывать в Instagram. Но если интересно, более подробно мы с вами разберем о том, как монетизировать, да, чтобы мы не просто свой бюджет вкидывали в, под, в количество подписчиков, а чтобы мы в дальнейшем еще и монетизацию проводили вот это первый способ второй способ я думаю что если вы смотрели предыдущее видео по набору первой тысячи подписчиков то вы с этим способом знакомы это марафоны совместные прямые эфиры и взаимопиары вот представьте когда у вас уже есть активная аудитория когда у вас уже есть страница с крутым контентом вы у вас более чем уверен что есть люди которые также ведут на такую же тематику такой же блок ну 100% вот нет такого, что у меня супер уникальная какая-то идея, еще и никто не придумал. Да 100% придумали, и у каждого из, из, из блогеров да, своя какая-то уникальность, поэтому люди читают. Поэтому с этими людьми можно договориться, можно просто написать и просто по-человечески сказать вот «Привет, у тебя страница, у меня страница, давай обменяемся аудиторией». Это называется взаимопиар, да, когда человек вас пиарит в stories, вы его пиарите в сторис Совместные прямые эфиры то же самое, то есть вы можете там, создать, допустим, прямой эфир, допустим, на Тему рекламы в Инстаграм. Один человек поделился фишками, другой человек поделился фишками, аудитория пересеклась. Один призыв сделал подписаться, другой призыв сделал подписаться. Вот так вы обменялись немножко аудитории. И марафоны, что это значит? Когда собирается несколько авторов. Допустим, вашей теме. Вы собрались там пять авторов. Каждый рассказывает какую-то там фишку, какую-то тему в формате прямых эфиров. И люди собираются на этот прямой эфир, собираются на этот марафон сразу же от нескольких блогеров. И это очень эффективный способ. Я сейчас записывал, вот, когда у нас проходили ребята, Программу по рекламе в Instagram, да, нашу большую, там двухмесячную программу, я записывал, и многие из них так привлекают себе клиентов да на рекламу. Они рассказывают, делятся какими-то секретами, таргетируют рекламы, да, какими-то фишками, что у них сработали, и в итоге потом. А люди начинают приходить к нам аккаунт, подписываться и спрашивать, а как у вас заказать рекламу. Вот просто человек поучаствовал в прямом эфире, в совместном прямом эфире, в марафоне, который был полезен аудитории. Аудитория видит ценность, видит ваш экспер, вас эксперта и, соответственно, дальше подписывается на вашу страницу. Это вот второй способ, это вот этот бесплатный способ, да, это когда здесь единственная, единственная наверное, проблема, это договориться и найти этих людей. Вот, ну сейчас сервиса хватает, как, как можно искать, собственно, блогеров из вашей тематики. Кстати, если эта тема тоже актуальна, пишите в комментариях, для того, чтобы я в дальнейшем видео именно записывал по той тематике, которая актуальна для вас сейчас. Что будет больше комментариев, я пойму, какая тема действительно актуальна. Ну и третий способ – Третий способ, это, наверное, такой, знаете, из серии Капитан очевидный способ, это покупка рекламы у блогеров. То есть, опять же, здесь очень важна, вот почему он только здесь, этот способ находится. Покупка рекламы у блогеров ⁇ это вложение денег, это первое. Второе ⁇ это то, что когда мы делаем таргетируем рекламу, мы сами в настройках можем выбрать, а что действительно нам, какая аудитория действительно нам нужна, с какими интересами, какой возраст. Мы это все можем выбрать. Когда мы заказываем рекламу блогеров, мы сразу же берем широкий охват, да, и все подписчики блогера видят эту рекламу. И к нам может прийти та аудитория, которая нам нужна, и также та аудитория, которая нам не нужна. И в этом случае, да, то есть, опять же, мы увеличим охват количества подписчиков, но снижаем, их, именно, то есть, снижаем количество целевых именно подписчиков которые нам подпишутся но в любом случае это тоже наравне с таргетировать рекламы один из самых эффективных способов того как набрать аудиторию и в данном случае мы сразу же не кидаемся на каких-то крупных блогеров вот когда мы будем уже зарабатывать на своем инстаграме тогда мы можем заказывать рекламу уже у крупных блогеров потому что крупные блогеры на это нужный соответствующий бюджет допустим то 50 100 200 300 тысяч миллион рублей да то есть опять же в зависимости от а, крутости блогера и от количества его подписчиков и вовлеченности мы покупаем рекламу у мелких блогеров. Мелкие блогеры там реклама начинается от 500 рублей. Но здесь один важный момент. Это аналитика. Перед тем, как закупить рекламу, вот сейчас даже есть целые специальности, да, то есть специалист по закупке рекламы у блогеров. То есть, да, и это действительно актуально, это действительно модно, это действительно сейчас востребованная специальность, покупка рекламы у блогеров. То есть, это человек, который составляет список, который запрашивает статистику, действительно не ту статистику, которую там блогер у себя нарисовал, а действительно скрины а, того, что сейчас происходит на странице, делает аналитику по а, постам, да, то есть он видит, какое количество подписчиков, какое количество лайков, комментариев, какая вовлечелась. Все это человек считает заносит таблицу и в итоге вам выдает, что у этого, у этого, у этого человека я бы вам рекомендовал, допустим, купить рекламу. Естественно, на начальном этапе вы это можете делать сами, да, проводить такую аналитику. И сейчас не нужно спрашивать, там, а какая аналитика нормальная, какое количество там соответствия нормальное, потому что, опять же, в зависимости от тематики все будет по-разному. В зависимости от того, как у блогера была набрана аудитория, тоже будет зависеть то количество людей, которые увидят ваш пост в рекламе. Вот, поэтому покупка рекламу блогеров. Допустим, вы его подобрали блогера и дальше, собственно, есть два тоже формата. Есть директ макет. Что такое макет? Макет это то, что у себя, допустим, блогер разместит в сторис. Ну, в сторис просто самый сейчас актуальный способ в ленте у себя. Мало кто размещает рекламу, все размещают именно в сторис. Вот и поэтому мы, собственно, берем. Создаем макет для сторис. Макет – это 15-секундный ролик, где вы рассказываете о том, почему на ваш блог нужно подписаться, в чем суть вашего блога, какую полезность аудиторию можете донести. Вот. И вот такой вот макет мы делаем да, в формате видеоролика. Там такой видеоряд, картинки, тексты, да, ну с музыкой. Ну, опять же, все делают по-разному, да, у кого как лучше работает. Это директ макет. И второй формат, и блогер у себя выкладывается, ссылку на вашу страницу подписаться. Второй формат это рекомендация. Что такое рекомендация? Это когда человек сам берет, берет телефон и записывает там, привет всем, у меня есть очень хороший знакомый, он так чем-то занимается, вот подпишитесь на его страницу. Да, то есть просто формата видео, тоже думаю сто раз такие видели уже сториз и рекомендация чисто от блогера. И подписывайтесь. Что из этого лучше работает? Опять же, здесь нет однозначного варианта. Нужно тестировать. У кого-то работают лучше такие макеты, у кого-то лучше работают просто формальная рекомендация от блогера. То есть, опять же. И то и то сделали, протестировали, посмотрели. Поэтому а, здесь эта тема очень интересная о том, как вообще набирать подписчиков, о том, как набирать, как заказывать рекламу блогеров, о том, какие делать макеты, да, об этом можно много писать а, различного контента, записывать обучающего. Поэтому дайте знать в комментариях, то чем больше у вас комментариев оставляется, какие тематики я об этом запишу отдельное видео. Вот, вот это три основных, собственно, момента, каким образом вы сможете дойти до 10 тысяч подписчиков. Вы вкладываете таргетирую рекламу, вы делаете совместно коллаборации с другими участниками в вашей теме, которыми такое же количество подписчиков, вовлеченность и так далее, и закупайте потихонечку рекламу блогеров. Не нужно вкладывать сразу большой бюджет, не нужно это делать, потому что мелкими шажками потихонечку вы дойдете до того момента, когда у вас наберется 10 тысяч подписчиков. И эта цифра, опять же, это не предел, можно и до 5 хотя бы дойти, можно и до 15, и до 20, этот способ, который вам позволяет, не знаю, вот эти вот три способа, они работают всегда, их можно делать параллельно при любом количестве подписчиков. А, те способы, которые мы рассматривали до 1000 подписчиков, там больше такая ручная работа, больше личного вовлечения, а, больше времени уходит на это. На эти же способы здесь они платные, да, вот этот способ у нас платный и вот этот способ у нас платный. Вот здесь, естественно, уходят деньги. Но и это уже еще не все. Для того, чтобы у нас страница росла, мы теперь с вами рассмотрим удержание и создание активной базы. То есть люди приходят и что? Ну, то есть представьте, вот человек, допустим, вот блогер или с рекламы пришел человек. Пришел на вашу страницу, вроде бы прикольно, подписался. А, задача подписаться, ну как бы эта задача ну, не сильно сложная. Да? Мы можем много рекламы закупать и много нас будут людей подписываться. Наша задача это удержать аудиторию, вовлечь аудиторию, познакомить ее с собой, чтобы люди уже дальше следили за нами и составляли все больше ядро аудитории, активной аудитории, которая будет на нашей странице. Что мы в этом случае сделаем? Первый, первый способ, это естественно мы постоянно начинаем вести истории. И вот я то же самое, меня спрашивают многие, когда ты куда-то едешь, постоянно вот эти stories, stories, stories, stories постишь, да, как бы это не лениво было делать, как бы это не хотелось иногда делать. Кому-то по кайфу это делать, кто то кому-то это лень делать. Ну, что я буду выкладывать? Здесь, если вы встали на путь набора подписчиков, здесь нужно постоянно вести сторис. И помимо сторис, которые вы будете постить и интересные, и контентные, и о себе, и вовлекающие и так далее, они должны всегда содержать что-то, чтобы люди что-то там сделали проголосовали поставили там огонь нравится да вот эти вот стрелочки ответили на вопрос приняли участие в вопросе, в да или нет вот вот это вот все это элементы вовлечения зачем это нужно алгоритм instagram сейчас работает по такому способу когда если мы видим что человек проявляет активность в историях то в этом случае он Инстаграм понимает, что да, этому человеку интересны а, посты или интересные истории вот этого конкретного блогера. И он в, в зависимости от а, выложенного поста в алгоритмической ленты уже будет вам показывать, то есть подписчику будет показывать ваш контент. И в этом случае это все мы можем сделать за счет истории. Именно поэтому вот я даже могу по себе судить, что когда а, я позже истории, я заметил, что один из самых-самых, вот самых вовлекающих, Видов истории это угадай, куда я лечу. Вот я постоянно, когда ездит, куда то летишь, постоянно сделал селфи, угадай, куда я лечу. Каждый третий человек, который увидел эту историю, то есть из общего охвата истории, каждый третий человек начинает голосовать. Иногда у меня был даже каждый второй человек, который увидел историю, он голосует. То есть представьте, какая вовлеченность этого поста. Всем интересно, видимо, куда летишь, всем интересно угадать, и люди насчет этого прям сразу же станут активными или когда допустим ответь, ответь в директ задай мне вопрос и вот это вот все механики которые вы сейчас видите в историях они обязательны к вовлечению мы естественно добавляем и обычные посты да в истории но и помимо этого мы добавляем постоянное вовлечение то есть даже если оно выглядит максимально каким-то ну банальным все равно лучше добавить там да или нет какое-то количество людей проголосует уже станут вашими активными читателями и даже не то что активными читателями, они просто будут видеть ваш контент в ленте да мы знаем что сейчас алгоритм Техническая лента работает именно так. Второе – это посты с обсуждением, сохранением и лайк -таймом. То же самое, как в историях, то же самое в постах. Если мы говорим, что э, обязательно в конце поста, но об этом я запишу отдельное видео, наверное, потому как, э, как структур, по структурам поста и какие виды постов есть. Вот, но с обсуждением обязательно, обязательно, чтобы люди что-то обсуждали, э, свое мнение оставляли, комментировали, мы им отвечаем. Там подтягиваются другие люди, завязываются дискуссии, поэтому у вас всегда в комментариях будет движуха. Почему она будет? Потому что вы привлекаете именно целевую аудиторию, не гивэвэями какими-то, не какими-то э, левыми накрутками, а у вас целевые люди пришли, не школьники, а именно целевые люди. Именно эти люди потом дальше будут, э, поскольку контент для них, будут вливаться в обсуждение, поскольку вы активны, будете отвечать. И эти люди также стан будут становиться ядром вашей аудитории. Вот Обсуждение, потом э сохранение, да, допустим, когда вы де делитесь чем-то полезным, допустим, список чего-то, список там, мест посещения, список книг, которые нужно почитать, люди прям сохраняют, им это очень-очень нравится. Чем больше людей сохранило, тем больше людей, как и в сторе, стало активными. И лайк таймы, да, когда, допустим, либо написать что-то в комментариях, либо там, поставить лайки, там, либо какую то розыгрыш устроить, да, чтобы много было там, перелайкований, перекомментирований да, под вашим каким-то постом. Чисто пост для вовлечения. И постоянные прямые эфиры с разборами и ответами на вопросы. Когда у вас есть уже аудитория, вы можете вести прямые эфиры. Да, возможно, сразу же стоит вопрос, а можно не вести прямые эфиры? Можно не вести прямые эфиры, тоже как вариант, но если вы их ведете, вы затрагиваете еще один аспект Instagram продвижения с помощью прямых эфиров, когда вы можете спокойно также вовлекать людей. Быть с ними на связи, в коннекте и увеличивать свое ядро аудитории. Ядро аудитории, как я еще раз напомню, что это те люди, которые постоянно следят за вашим контентом, лайкают, комментируют и повышают вам охват на, на общую аудиторию. Вот. И вот таким способом мы удерживаем нашу аудиторию, нашу базу. Параллельно постим контентные посты. Потом встраиваем туда посты вот эти с обсуждениями, постоянно используем истории с вовлечениями и хотя бы, допустим, раз в неделю проводим прямой эфир. Я раньше вел прямые эфиры, сейчас я просто мне лень вести прямые эфиры, мне проще провести какой-то вебинар для аудитории, вот, нежели прямой эфир, потому что Instagram у меня не основная площадка именно для продвижения. Но э, прямой эфир, когда вел, там приходило достаточно количество аудитории, которые прямо в прямом эфире тебе задают вопросы. Этот же этот способ потом э, позволяет сохранить видео, создать, э, сохранить его в HDTV. И вот вам еще один пост, допустим, с разбором какой-то ситуации. Да, это еще один вид контента, который вы можете публиковать. Вот. Вот такой вот способ. Вот эти вот три способа продвижения. И вот эти три способа а, вовлечения, они как раз а, больше вам ничего не нужно. Они как раз вам позволят создать... Набирать подписчиков, увеличивать активность и, собственно, расти вашему инстаграм аккаунту. Как я уже сказал, один из... Вот начать проще всего это с таргетированной рекламы, потому что это способ... Ну, вам нужно просто зайти в кабинет, настроить, создать объявление и запустить рекламу. Как это сделать? Ссылочка под видео. Приходите на бесплатный онлайн-тренинг, разберитесь, как запускать рекламу, как подбирать аудиторию, как креативы делать... Все поняли, пошли дальше, сделали все, запустили рекламу и увидите своих уже первых подписчиков ну, буквально через э, полдня, один день, два дня после запуска рекламы. Вот такой вот формат. Если есть какие-то вопросы ниже, задавайте под этим видео. И не забывайте писать комментариях также какие тематики дальше вот связаны с темой продвижения вам дальше интересны потому что опять же я смотрю на комментарии и вижу какие темы в дальнейшем записывать в предыдущем видео была тема как дальше развивать аккаунт вот собственно мы с вами разбираем не забывайте ставить комментарии и собственно до встречи в следующих видео кстати если вы сейчас подписаны на канал но еще не включили уведомления включайте нажимайте на колокольчик потому что вам возможно эти видео новые которые я выпускаю раз в неделю не показываются поэтому чтобы показывать чтобы у вас приходило уведомление, нажмите на колокольчик, в этом случае вы будете получать вот эти видео в контентные в числе первых. Ну, и на этом я видео заканчиваю, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артем Мазур, желаем великолепного дня, до скорого.